Это необычный выпуск. Мы начали это в 2009 десятом и в 2014 году мы уже обогнали всех, кого мы знаем, по продажам. То есть вот. На тот момент оборот уже был порядка, наверное, 90-100 миллионов в год. Погрузились в контекстную рекламу, и произошел просто бум, взрыв. Тренер по волейболу смотрел, говорил, да ладно, у вас ничего не получится. А сейчас он говорит, ничего себе, я был не прав. Угу. Будем снимать это на скрытую камеру. И продукт заходит как мы говорим, как нож в масло. Эконом направление дает миллион оборота. Чистыми это 300 тысяч рублей. Чистыми. Соответственно, инвестор участвует с нами вдали вдаля Мы можем поднимать цены безболезненно еще порядка 15%. Когда мы это внедрили, мы увеличили продажи на 25% единоразово. Какие риски могут сработать, если мы там открываем там еще... Ну сейчас инвестируем и открываем точку. -то. Она работает 6 месяцев. В среднем у нее сейчас оборот миллион пятьдесят где-то, около миллиона ста. Нам удалось раздобыть контакт клиента, инвестора, который вложился в одну из точек, и мы сейчас ему позвоним. Смотрите, у нас по обороту как раз где-то около миллиона и выходит. Всем привет на связи проект территории инвестирования и в данном видео вы узнаете как инвестировать в бизнесы, как их отбирать и получать от 30 до 72 процентов годовых. Это необычный выпуск и мы на самом деле думали насколько имеет смысл показывать внутреннюю изнанку, как мы выбираем проекты, как мы их тестируем, потому что для того чтобы попасть ну пройти все фильтры, а у нас а, статистика сейчас следующая, из а, нескольких десятков а, проектов, которые к нам приходят на то, чтобы получить инвестиции, получается примерно так, то что 95% это просто сразу идет отсев, а, за счет того, что либо не работающая бизнес-модель, а, либо а, есть какие-то сложности у этого проекта, остается буквально 1 два процента проектов, а, с которыми можно работать а, и что-то делать. Сегодня мы будем с вами включаться на такой один из финальных этапов, когда уже понятно то, что бизнес-модель рабочая, основатели проекта интересные и ну, достаточно успешные предприниматели, будет происходить уже выезд на сами объекты производства, офис для того, чтобы посмотреть уже вживую, как это выглядит. Это будет интересно тем людям, которые рассматривают инвестиции в бизнесы. Это будет а, интересно предпринимателям, потому что сегодня мы будем встречаться а, с ребятами, молодыми парнями, которые за 9 лет создали успешный бизнес а, в мебельной сфере. И это также будет а, интересно тем людям, которые хотят а, посмотреть и изучить информацию об инвестициях. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, потому что внутри этого видео мы еще встроили специальные подарки, а, которые вы можете получить. Итак, у нас выпуск начался, поехали! Мы приехали на производство Фурни Хаус и Z Мебели. наша задача сейчас Изучить, из чего оно состоит, как происходит работа. И мы сейчас встречаемся с одним из основателей этого бизнеса, Чижиковым Игорем, и как раз с ним пообщаемся. Погнали! Привет! Привет! Почему мебельный бизнес? Ну, почему вы решили заниматься именно им? Мы э, выросли в мебельном городе, мебельной столице России. И все вокруг... Это какой город? Э, город Кузнецка, Пенинской области. У -у -у. Там вокруг очень много фабрик и мелких, э, гаражные цеха, крупные фабрики. И э, мы в этом варились. Э, как бы образование у нас не непрофильное. Я айтишник Станислав, экономист. Mm -hmm. То есть изначально ты работал на каком-то мебельном, ну, в мебельном магазине, получается, так? Нет, я, я работал программистом и аналитиком в компаниях. Я разрабатывал программное обеспечение mm -hmm. внутреннее. И как хобби э, мы, типа, давай по выходным займемся мебелью как подработкой. Mm -hmm. э, склепали сайт и через некоторое время пошли заказы 2010 год это по сути интернет только появлялся да, да очень было ма мало интернет магазинов мебельных и тогда пришли какие-то первые заказы когда мы даже не знали как пускать рекламу это был просто там сайт с картинками такой очень очень такой простой вот но пошли заказы мы поняли что это можно развивать и начали вникать в контекстную рекламу, запускать mm -hmm. ее. А сколько лет тогда, получается, вам было? Mm, по 23 года. Производство вы когда запустили вот это? Производство запустили в 2017 году. Mm -hmm. Мы проверяем вообще все входы выходы в компанию именно также с точки зрения клиента одно из таких действий которые можно сделать это просто позвонить в компанию под видом клиента и соответственно посмотреть как они продают допустим если они занимаются кухнями то я понимаю, то, что когда поступает входящий звонок от клиента, их задача максимально этого клиента привести в мебельный салон, для того, чтобы он там оформил заказ, внес предоплату, сделал замер там кухни и так далее. Будем считать то, что мы горячие клиенты, и мы сразу звоним им по номеру телефона. Форний хаус, мебельный заказ. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Я вот а, на сайте, а, получается, нашел. А, хотел узнать, в какую цену можно уложиться по кухне. Размеры какие, как я могу к вам обращаться. А, материалы какие хотите использовать. Меня зовут Алексей. А, соответственно, размеры у нас 20 квадратных метров. А, сама кухня. квадрата ставим кухню, правильно? Мы ставим кухню, мебель стоит по стене. А, а ну, это... наверное, два, два квадрата, два с половиной. А, ну, в принципе, а, да, все понятно мне. А, ну, как, мастера будете приглашать? А у вас, а, как он, получается, приезжает а, к нам или мне нужно к вам приехать, вначале там выбрать что-то? Ну я понял, но ну, мне нужно подумать, потому что сейчас еще с супругой пообщаться, ну там. Ну то есть кухня вам не нужна, да? Ну почему? Э, нужна просто. Э... Ну, если вам нужна, значит вы уже подумали, что вам нужна кухня. Давайте, наверное, у меня жена как вернется с командировки, она через три дня прилетает, и я просто уже тогда это с ней там пообщаюсь и подумаем, как сделать. Хорошо, до свидания. Угу, до свидания. Ну что я могу сказать? В целом работают они достаточно хорошо в том плане, то что меня называли по имени, по-моему, два или три раза. Второе это то, что она работала с возражениями. В конце, конечно, можно было меня дозакрыть, но в плане на следующие действия. Например, то, что, ну, там, окей, там, жена приедет, давайте я тогда вам наберу там через три дня и уже узнаю ваше, ваше решение. Скажем так, сами звонки можно докручивать и выводить на новый уровень, но уже даже с текущим форматом у них есть заказы и есть те люди, которые приезжают. Когда вы выбираете какие-либо бизнесы, обязательно проходите путь клиента. То есть не нужно верить на слово то, что у нас все... И так хорошо работает обязательно под видом клиентам а, звоним ходим в магазины смотрим общаемся для того чтобы понимать а, насколько реально бизнес рабочий насколько они реально а, вгрызаются в клиента для того чтобы нанести ему непоправимую пользу Ну что, у нас следующая локация. Мы приехали в офис Фурни Хаус посмотреть, как выглядит процесс изнутри, что происходит с точки зрения продаж, маркетинга, позадавать вопросы второму основателю, это непосредственно Станиславу. И, в принципе, вот, кстати, Станислав уже идет. Спускай. О, привет. Да, привет. Здорово. Мы здесь занимаем два помещения, одно общее, open space и переговорочку. Угу. Проходи. Это наш офис. Тут мы все сидим. И это самый красивый у нас отдел. Видите? Mm -hmm. Вот здесь. Дальше мы с вами поднимаемся на второй этаж. Тут самое смешное место. Проходи. Без, без поклона ко мне не заходит. А, ну понятно, да. Почему вы выбрали это место? Да, здесь все видно, все слышно. Очень удобно. И мы никому не мешаем. Он Игорь, кстати, наш. Как на производстве дела? Класс. Инвентаризация. Мы здесь еще немножко не обжились, мы тут только пару месяцев, не хватает полочки пустые. Если что-нибудь есть дома лишнее, давай, какие-нибудь вазочки. Остальные сотрудники у нас э, работают на выездах, это дизайнеры-замерщики. Все, что связано с магазинами, это по магазинам. То есть есть сотрудники, которые где-то удаленно, где-то постоянно в полях. Поэтому mm -hmm. здесь не вся команда, но и вся команда у нас никогда не сидит в одном месте. Это ваши столы. Да, это стол наши. Шкаф. Ну, за эту мебель немножко стыдно, потому что это мебель для офиса. Мы uh -huh. все-таки делаем кухни, шкафы, офисные – это у нас как бы дополнительное направление. Можем сделать все. Вот. Что, теперь в Да. Погнали. Так, это наша маленькая уютная переговорочка. Здесь происходит вся движуха, связанная с собеседованиями, еженедельными нашими встречами с руководителями отделов. У нас 12 руководителей. Каждый за свои подразделение отвечает. То есть, тут мы собираемся, штурмовые, штурмуем, обсуждаем протокол совещаний, результаты, план, факт фиксируем. И в принципе, ну вот да, все. Этому, этого нам тоже сейчас достаточно. Здесь тоже мебель нашего производства. Разумеется. Почему Еще? мебель вообще? Кстати. Почему мебель? Да. Мы с Игорем с мебельного края, начали это в девятом, в десятом, и в четырнадцатом году мы уже обогнали всех, кого мы знаем, по продажам. То есть мы возили уже в неделю по фуре, по двадцатитонной. Какой оборот у вас на тот момент На был? тот момент оборот уже был порядка, наверное, 90 сто миллионов в год. Погрузились в обучение, мы очень много обучаемся, обучались. Погрузились в контекстную рекламу, и произошел просто бум, взрыв, потому что мы знали продукт, у нас была экспертность там, и мы это, на это все натянули трафик, которого нам угу. хватало, мы создали очень большой дисбаланс и начали на этом выстреливать, и мы вышли наоборот там, в 3-4 миллиона сразу, вот сразу, вот включили рекламу, сразу оно получилось, потому что мы знали продукт.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 Ну что, мы приехали на первую локацию, сюда уже инвестировал один из инвесторов, и наша задача посмотреть сам мебельный салон изнутри, но ну и для того, чтобы мы выглядели правдоподобно, я взял с собой свою супругу, Вот мы как семейная пара будем ходить и, ну, случайно забредем в данный мебельный салон и посмотрим, как нам будут продавать. Как продавцы, Обрабатывают возражения, как они работают, и мы увидим в динамике, как работает данный бизнес. Будем снимать это на скрытую камеру, и, я думаю, можно начинать. Вот, по-моему, интересные ребята. Это модуль, да? Да. А сколько? Какой размер? или сорок. Сорок. наш размер. А цвета какие-то другие можно, да? Да, по-моему, там разных растет. А вот мне вот это вот белое понравилось. Это, это, пластик, это пленка. Это пленка. Да. Да. Пленка хуже, да, чем пластик? Ну, не то чтобы хуже. но пластик, конечно, гораздо устойчивее. что не подтверждение. А, а в двадцать где-то можно уложить? В двадцать пластик как... нет. Два сорок Да. Нет. А во сколько можно уложить? Ну, примерно сорок пять пятьдесят. А у вас вообще все на заказ или есть уже готовые? Mm -hmm. Готовые, вы имеете в виду, что готовые модули, либо готовые, чтобы можно было вот сегодня заказать. Ну, да, да, сразу да как у вас только значит. по распродажам а, Если да. вы хотите а быстро, если нужно, нужно если смотреть. смотреть Давайте будем отказываться от того, что нам нужно, нужно быстро, быстро. быстро, дешево. Ну не качественно. Дешево, уж качественно. Слушай, а если сделать вот такую? Вот Делайте. это вот с пластик, прямая кухня. Тридцать шесть восемьдесят Это скидка еще, да? А да. сколько у нее? Я вам у -у -у. А почему такие кухни дорогие стали? Раньше же деш... дешево все было. А вашему... где вы видели дешевле? Мне кажется, мы просто не интересовались Ладно, пойдем посмотрим, что готово. Еще, да? Да. Спросите, потому что в вашем случае, мне кажется, вот лучше приехать, посмотреть и прямо забрать. Так, а если, допустим, мы ничего нормального готового не найдем то в 30 тысяч мы можем уложить. Давайте, чтобы у вас э, было, там, допустим, какое-то понимание. станок это автоматически чпу-присадчик он делает отверстие производительность сумасшедшего растает когда начинаешь использовать автоматику этот станок стоит три с половиной миллиона он итальянский и он надолго как обстоят дела с браком а, да есть брак есть бракованные детали а, но у нас заведено на производстве то что Каждая последующей операции, оператор на следующей операции проверяет. То есть вы японская вот эту вот штуку да, внедрили? Еще не до конца, там еще внедрять и внедрять. Но человек на следующем посте замечает ошибки предыдущего. Когда мы только запускались, у нас были первые работники, которые все делали очень медленно, производительности вообще не выдавали. У нас был вопрос: ну. Почему же так медленно? Потому что были определенные данные, планы по производительности, и чтобы это проверить, мы с Станиславом сами взяли, переоделись, стали сюда и давай пробуй, засекли время. И у нас с ним, то есть первый раз работая на станке, у нас реально с ним получилось выдать ту производительность, которую мы планировали и Соответственно, получилось личным примером показать сотрудникам, что они не, раб ну, не работают, а халявят. Для того, чтобы разобраться вообще во всех процессах, нужно стараться в них погружаться полностью с головой. И поэтому я устроился работать в компанию Furnihaus, House, и сегодня первый мой рабочий день. И вот Андрей будет показывать, как и что здесь у нас происходит. Мы сейчас даже сможем собрать что-то получается. Да, мы сейчас сможем напилить кухонный модуль, запаковать его и подготовить к отправке клиента. Пойдем, соберем что-нибудь. Ты становишься с этой стороны, я выставляю там размеры и вожу каретку. Ты забираешь детали. Ближе, чем вот так, руку подставлять впереди нельзя. В общем, это мой первый рабочий день, очень страшно. Здесь, оказывается, еще есть техника безопасности, за которой нужно следить, потому что чуть что не так делаешь, можно потерять палец, руку, голову, либо что-то еще. Давно работаешь в компании? Давно. Сколько? Я работаю с основания. И на 10 лет получается? Да. Да. Я начинал, когда все это было еще очень. Мало, скажем, заказов было, ну, с самого начала было. Камеры, камеры, нет. Не, я посмотрел, нет, здесь тоже нет. залази аккуратно держись ага. это наша крыша у нас офис находится почти в центре москвы это кстати наш наш офис это еще одна точка где можно наблюдать да, за сотрудниками да да да да да, да. Миллионов до 7 мы выросли, наверное, к 2015-му. Там буквально... В год, в месяц. В год, где? В год, да. То есть порядка там 90 в год. Плюс у нас появились какие-то оптовые заказы. То есть, ну, где-то миллионов сто ориентировочно. О производстве мы не задумывались. Мы продавали, продавали, продавали. Это была мебель на заказ. Поработали мы так. 15-й, 16-й, 17-й. С кризисом все-таки у людей денег поубавилось, и мебель на заказ стало менее актуально, более проблемное продажах и э, при, начали смотреть в сторону эконома, потому что не понимали, как можно зарабатывать на кухне в 20-30 тысяч, вообще что такие кухни существуют, мы не знали. Но, оказывается, это есть, и мы э, начали этим заниматься с приходом, очень активно с приходом одного сотрудника, она принесла эту как сказать, информацию инсайдерскую, что, что это вообще прайсы, mm -hmm. модели, какой объем рынка мы обалдели и начали. Я правильно понимаю то, что с кухней стоимостью, например, 9 900, да, которую у вас есть акция, вы зарабатываете 50 процентов. И это здорово, потому что в заказной мебели в точности такая же маржинальность. И это нас удивило. Все это дело развивалось активно. Мы открыли большой магазин в 400 квадратов. Мы запустили оптовые направления, взяли оптовых менеджеров. То есть компания уже начала расти вот именно на экономии. А, в принципе, сказать, что что-то не получилось, не могу, но что то что очень сильно что-то получилось, тоже не могу, потому что производство было не наше. И продукт в чем-то оставлял желать лучшего. И спустя год фабрика, где мы размещали наши заказы, нашего хорошего друга, он нам сказал, что ну, больше я пилить вам это, эконом не хочу, мне это невыгодно. И мы решили открыть свое производство. Открыли быстро, неожиданно быстро, и для себя, и для других. И там, через три дня после пуска пусконаладки, после поставки оборудования, три дня на запуск, и на четвертый день у нас уже начала выходить готовая продукция. Правда, Сколько это Сколько было... денег вы в производство свое вложили? Мы брали кредит, мы брали лизинги, были какие-то свои средства. Общая сумма, наверное, порядка около 10-80 миллионов. Тут точно сейчас не mm -hmm. скажу. Это был базовый набор станков, меньше было нельзя, больше можно, но для нашего объема мы все-таки производство открывали под собственный сбыт, это безопасно, то есть есть уже сбыт, мы уже открываем производство, но на следующий день уже загружено. Так и получилось. И, кстати, весь объем, который мы продавали, перевести на свою фабрику мы смогли только спустя там 10 месяцев участвуете ли вы ну, вот именно как-то вот активно да, в самом производстве или же там есть какой-то руководитель который у вас этим занимается у нас как вот вы эффективность поднимаете у нас 12 замов или руководителей или топ-менеджеров как их назвать по-разному можно называть, мы их называем замами. У нас 12 замов, которые занимаются своим каждое своим направлении – бухгалтерия, маркетинг, там, служба сервиса и так далее и тому подобное. Но чуть ли не с первых дней у нас бригада уходила, мы вечером переодевались и в ночь оставались там же на производстве осваивать станки сами, прощупывая эту нишу, прощупывая, как все работает. Мы засекали, сколько можно сделать смену продукции в квадратных метрах, там, в листах, в единицах, в погонных метрах, чтобы выстроить правильную систему мотивации на, на производстве. То есть Мы осваиваем все всегда сами и продажу, и нашу мебель, как она собирается, и как наша мебель производится, разумеется, мы участвовали в процессах доставки, мы разгружали, мы ее вначале, то есть мы, я сидел вот здесь в рубеле в офисе, управлял внутренней логистикой в польской компании, в крупной, а Игорь сидел в Цуме на последнем этаже, занимался там IT-разработками ЦУМа. и вот в выходные вечер мы переодевались и ехали, mm -hmm. развозили сами нашу мебель, чтобы, ну, то есть сами там взаиморасчет с клиентами проводили, то есть все, все своими руками изначально. Поэтому но я считаю, и мы его считаем, что это правильный путь. Без этого ты бизнес в долгую не построишь. Я сейчас делаю раз в два года примерно свои собственные сам контрольной закупки. Я беру образцы, одеваю униформу продажника нашего, беру фирменный чемоданчик с образцами, там майку и еду. В последний раз это было в феврале 18 -го. Сейчас это случилось буквально вот на днях. Что я смотрю? Как заходит наш продукт, сам продукт, так сказать, выбор, есть ли у нас выбор материалов, цветов и так далее, как цена, что там с конкурентами, чем клиенты живут, дышат и так далее, то есть что, стоит ли развиваться, или рынок загибается мебелью, или он нормально себя чувствует, или он растет. Я вот выехал по последний раз, вот буквально несколько дней назад, я закончил свой месячный забег. Я выехал, я сделал 19 выездов, 13 заказов, 2 миллиона я набрал. 2 выручки. миллиона за 13 заказов? 2 миллиона это план, это хороший план, хорошего нашего продажника. Рука. Я его выполнил с нуля, у меня не было каких-то отложенных спросов. Просто вот выехал, через месяц у меня 2 миллиона было. Mm -hmm. Есть у меня еще клиентов где-то на миллион, которые сейчас думают, может я их тоже закрою. Будет, так сказать, уже 3 миллиона. окей покажи из чего здесь у вас состоит что происходит это здание у нас цех конкретно в этом помещении склад сюда приходят различные материалы которые потом оприходуются складом и отдаются на производство здесь у нас конструкторский отдел а сколько сейчас на фабрике человек работает 15 человек. Вообще, насколько сейчас а, загружена фабрика? Потому что, насколько я знаю, производство самое главное, чтобы оно должно всегда быть загружено. Вот у вас сейчас какой процент загрузки? Да. А, тут такая история. Если мы работаем в 5.2, а, то у нас а, загрузка ну, процентов 80. Но а -а -а. очень легко можно сделать 2.2. И работать постоянно, и производительность увеличивается в два раза, и сейчас загруз там 40-50 процентов. Здесь у нас склад готовой э, продукции. Здесь по артикульно хранятся, собственно, каркасы и фасады, которые выходят из цеха. Потом, когда набирается заказ, это все берется отсюда со стеллажей, комплектуется, добавляется эта фурнитура, столешницы, стеновые панели и Заказ готовка к отгрузке. Если я как клиент заказываю вас, например, на сайте или прихожу в магазине, мне привозят уже вот такие готовые такие, коробки. Такие коробки. И да. дальше я либо самостоятельно собираю, либо используюсь вашей. Да, мей. нашу службу сервиса. Да. Мы сегодня были у вас в магазине, вот, и задавали вопрос как раз по кухне 9900, сказали то, что она все уже закончилась. То есть вот я хотел узнать это какой-то, ну, вот в недвижимости есть такая замануха, да, да, там ты выкладываешь квартиру, типа, вот, дешевая, тебе звонят, ты говоришь, ой, она продана, возьмите лучше там за 10 миллионов. Вот, у вас это, ну, тоже фонарь какой то объявление фонарь, или все-таки есть реальная кухня? Эта кухня реально была, конкретно данной кухне стоила 9,990, ее можно было купить, mm -hmm. мы ее привезли бы, собрали. Но сейчас мы ее отменили, потому, потому что это как бы товар локомотив но его не покупают то есть как как самую дешевую машину самую первую комплектацию ну, и, и, ее никто не покупает а, поэтому а, сильно на маркетинге это не скажется мы сейчас меняем оферу там с, а, с кухни от 9 990 на купив всю кухню за 40 тысяч рублей mm -hmm. целиком Спасибо вам, Боже. Все, пойдем еще тогда посмотрим <связать> в других местах и а то, что все окуп. Можно например, это как бы недорогой вариант. Идти, Уже тоже самое, да, 36. <связать> да? У нас большой завод в Питере. Фурнитура немецкая, хорошая. То есть это не какой-то там бюджетный вариант. Где а где, а где ваша? Как компания называется? Ну, скажут, чтобы да, посмотреть сайт. А вот я вам, да. Давайте. Смотрите, смотри, что ли? Можно подобрать не такой оттенок, где это не будет. Не видно мне. Да? Окей. А вот эта кухня ваша? Да. А сколько стоит такая? От 50 за погонный метр. 50? 50 за погонный метр? Да. А что у вас от кухня? То есть кухня она сотку где-то стоит, получается? Побольше, там еще и кварц, эквайр Тут столешница 200. 29 тысяч рублей. Это за что? За погонный Ой. метр? Нет, это стоит образец у тебя. Вот этот вот? Ватный. этот, да, 2,8 в длину. Ну, а, в общем, а... это ниже себестоимости. Основной плюс эмаль, что цвет можно подавать почти а -а -а. что любой. Да, это основной Вот, А так пластик, конечно, практичный будет. А что хотите? Мы хотим в бюджет вообще в 30 тысяч уложиться. Я думаю, что вы редко здесь найдете. Вообще вот здесь. Какой размер-то у вас? Два с половиной. Два с половиной? не ну, знаю, да, может, есть только туник или там вот этот да. вердек, у них там вот есть еще какие-то распродажи. Угу. Вы прислали, да, получается? Да, да, да. да спасибо. спасибо. Вот. 34, 389 итак мы только что посетили один из мебельных салонов да вообще в принципе прошлись по всем кухонным салонам которые предлагают мебель и разброс цен достаточно интереснее потому что но ну, я на самом деле думал то что где-то но ну, все в районе там 50 100 тысяч но когда мы увидели кухне там и за 200 и за 300 тысяч рублей за 400 то стало понятно почему в принципе ну у ребят получается достаточно хорошо продавать свои потому что они нашли свою определенную ценовую категорию и работают конкретно вот с эконом и средним сегментом вот из того что мне понравилось именно при посещении ну, вот данного салона то что во первых менеджер не себя вел то есть меня иногда напрягает когда заходишь куда-нибудь в какой-нибудь магазин и сразу подскакивают и на тебя набрасываются и говорят там то, что ну купи там, а, или с каким вопросом вы пришли, вот, а здесь а, она увидела то, что мы в принципе интересуемся и уже только потом она встала, подошла. Можно тоже докручивать по обработке возражения в том плане, то, что ну, мы пойдем там поищем в другие, да, там, в IKEA, э, Леруа и так далее. То есть должны быть готовые ответы то есть, на этот случай, то, что, ну вот, э, например, там у нас были клиенты, которые потом ходили в Леруа, но потом все равно вернулись к нам, потому что понимают, то, что у нас качественнее, дешевле и быстрее. Все это можно сделать, то есть, но ну, это просто нужно а, вшить а, дополнительно в обучение сотрудников. Дальше тоже можно докручивать именно с точки зрения продаж, а, то, что, ну, на следующий контакт, да, там, вам подходит или нет этот формат, да, то есть, а, либо же, там, давайте я еще вам что-то почитаю, да, то есть, а, здесь можно было усилить вот конечный такой контакт а, для того, чтобы, а, соответственно, ну, человек купил, потому что, ну, мы показали то, что деньги у нас есть, у нас а, есть а, реальная объективная Желание купить эту кухню, да? и здесь вот именно нужно дополнительно включаться для того, чтобы докручивать клиента до состояния покупки Это плюс, оперативно отправила стоимость, она в программе все просчитала, и на этом все, то есть не было закрывающего вопроса из серии а, Вам понравилось, вам подходит, я ответил, благодарю, на этом, скажем так, наш диалог закончился все-таки мы проявили уже заинтересованность, мы хотели эту кухню купить, ну, просто могла чуть дожать. Ну, в инвестициях э, всегда бывает, э, ну, то есть нужно смотреть с разных сторон. Первое, э, посмотреть, увидеть э, плюсы. Второе, увидеть потенциальные возможности роста. И когда вы видите вот эти две вещи, вы понимаете, на что вы можете повлиять, а на что повлиять не можете. Если вы можете повлиять какими-то своими компетенциями, умениями, знаниями, то в этом случае проект, в который вы инвестируете, например, деньги и инвестируете еще свои компетенции, он будет расти. Почему вообще сейчас, в текущий момент, вы решили привлекать дополнительные инвестиции, но ну, для чего они вам требуются? Ну, повторюсь, так как производство молодое, ему год и четыре, порядка 16 месяцев, оно требует вложений, оно требует вложений, сил, оно сейчас вышло на точку безубыточности, но работает в полсилы, его еще нужно загрузить. Как загружать? Это розница, развитие розницы. Это самое сейчас основное, потому что наш кейс по мебельному магазину работал. Мы на его основе открыли еще пять магазинов. У нас был один. Мы открыли 4 с партнерами. Этот один потом разбили на два поменьше. И получилось 6 салонов. И по цифрам все работает, все как надо. Все, так сказать, продажи идут. Можно масштабироваться. Управление одним салоном и шестью салонами, на удивление, одинаково легко проходит и вообще абсолютно не нагружает. То есть такое у нас директор розницы, у нее есть помощница, и они двоем этими шестью магазинами рулят. Можем масштабироваться до сейчас задачи, до конца 2019 года открыть еще 5, в того 11. Система выстроена, продукт понятен, люди, люди обучаются легко и быстро, и продукт заходит, как мы говорим, как нож в масла именно в продажах. Он очень дешевый, конкурентов у нас обычно в торговых центрах нет. И не то, что обычно а нет. Такое ощущение, что мы немножко вот нащупали нужное место, нужное время. И мы решили, что пойдем путем привлечения инвестиций, привлечения партнеров. Это нам позволит в кратчайший срок открыть еще пять магазинов, угу. дозагрузить производство стать более надежно на ноги как розничная сетка нас уже знают уже узнают и конкуренты и арендодатели нам уже легче легче входить в торговый центр потому что уже на карте у нас 6 точек Получается. когда мат когда у нас была одна точка э, на волгоградке в центре она э, делала оборот 2 миллиона по эконому в месяц mm -hmm. и 500 по году в заказом то есть два с половиной на это на этом Основанием мы открывали еще новые партнерские салоны. Они меньшего размера, меньше аренды, меньшего формата, и их план миллион рублей. Uh -huh. Сейчас этот план выполняется вне сезон. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Один салон зацепил декабрь-ноябрь. Ноябрь. Он зацепил чуть-чуть, сделал сразу миллион двести оборотов. В декабре он сделал два двести, и мы такие: "О, классно. А магазин новый, еще не обкатанный." консультанты новые. То есть сейчас мы идем в темпами э, 1 миллион по, по году. Э, точки роста это только эконом направление. Mm -hmm. Развиваем продажи заказного направления в рознице. И реалии таки, таковы, что эконом направление дает миллион оборота. Чистыми это 300 тысяч рублей чистыми. Соответственно, инвестор участвует с нами в долях То есть а, миллион пришло, из них 300 получается. 500 остается то, чистыми, можно... минус uh -huh. аренда, немножко рекламы контекстной и фот ну и там интернет, uh -huh. коммуналка и остается порядка 300 тысяч. Это сейчас такие темпы. У нас uh -huh. в мебельной рознице, вообще в мебели есть сезонность, есть волатильность и оценивать точку нужно строго погоду, не меньше. И то первые месяцы старта магазина обычно раскачка. Поэтому mm -hmm. это нужно понимать. Это не, это не открытие, это не, это не биткоин. Ты сегодня купил, завтра что-то уже произошло. Вот один инвесторский крайний, который мы открывали, это в феврале было. Он в феврале открылся, в конце января открылся, в феврале отработал, март отработал, в конце марта, ну, то есть в начале апреля уже инвесторы получили там первые свои, там, 100 тысяч, по-моему, mm -hmm. с чем-то возврата инвестиций. То есть это было прикольно. Хотя мы рассчитываем, что возврат денег начнется с третьего, с четвертого месяца. За счет чего может вырасти, ну, допустим, миллион оборот? Ну, там, во-первых, вырасти обороты вырасти прибыль. За счет чего может... Первое, обучение персонала продажам, обучение персонала продукту, обучи... тестирование, то есть персоналы, люди, люди, люди, люди. И второе, это выставка. Выставка у нас выставки это порядка там, 50 квадратных метров, 100 квадратов, там, 120 выставлять тот продукт, который мы хотим продавать. Мебель покупают преимущественно глазами. Если ну, говорить про, ну, на языке бизнеса, то в бизнесе одна из самых главных точек, это, ну, чтобы быстро вырасти, это повысить цену. Насколько вы достигли уже предела по цене? то есть, есть ли, допустим, возможность вверх ее тащить или мы уже все, уперлись в потолок здесь? По нашим расчетам это мы можем поднимать цены безболезненно еще по порядка 15 процентов. То есть мы знаем своих конкурентов, которые продают эту мебель. Но повторюсь, их нет в рознице, их uh -huh. нет рядом с нами. Они есть, но их очень мало, и мы в этих торговых центрах не представлены. Это какие-то местечковые и пешники а, И они продают дороже нас. То есть мы еще до 15 процентов можем поднимать свою розничную цену на Z-мебель. А, если говорить про леруа и Прохов... Мы примерно с ними на одном уровне, но мы в разных локациях находимся. Mm -hmm. Мы конкуренты по, -по, по продукту, но не конкуренты именно вот в борьбе за клиента на местах. Какие ну, маркетинговые моменты вы сейчас используете, может быть, нестандартные, да, которыми ты можешь поделиться? Возможно, нас смотрят также предприниматели, которые запускают свой бизнес или еще что-то. Что вы используете нестандартно, что позволяет вам ну, держаться на хорошем уровне? Насчет нестандартного, я сейчас не припомню именно нестандартного. Всегда нашей фишкой была хорошая упаковка смыслов. То есть это сайт, посадочная страница. Продумываем с сами все смыслы, ищем всегда очень их долго, очень много общаемся, выискиваем эти смыслы, засовываем их на сайт, запускаем рекламу. Грамотно настроенную рекламу. Мы с подрядчиком, с нашим, например, по контекстной рекламе работаем все эти годы, по-моему. Ну лет 5-6 мы с ним работаем. Для этого и производится контрольная сборка, чтобы понимать, что она собирается. Это готовое изделие, оно ведет в таком виде на к клиенту, получается. Отлично. Ну что, в принципе, все тогда. Возьмете меня на работу, конечно. Итак, мы очень глубоко анализируем нашу воронку продаж, смотрим, что происходит с нашими клиентами, если они у нас не купили. Это касается продажи через интернет, выездные продажи, мы выезжаем на адрес, продаем и так далее. Мы решили для себя, что нам хочется узнать, сколько клиент думает, сколько он дней принимает решения. Мы изучили в, в, в разрезе года или двух лет и поняли, что у нас клиент принимает решение, сколько то там там, дней, это в основном один-два дня, все, дальше там до 5 дней и 95% заказов случаются в рамках недели максимум. А остальные клиенты завуалированно отказываются, а наши менеджеры по продажам ждут, когда они подумают, посовещаются и так далее. То есть вот эти банальные, так сказать, отмазки и банальный уход мы поняли, что если они не купили в рамках этих семи дней, они уже у нас не купят никогда. И мы внедрили такую систему под названием демпинг, кодовым названием демпинг. Мы понимаем, что после 7 дней у нас, скорее всего, уже не купят. И мы включали дополнительные очень высокие скидки. Это в каком-то роде демпинг, но для нас мы так сказать мы же собираем все в рамках нашей конверсии, да? собрали все после, то есть там сколько-то процентов закрыли из замеров. Дальше мы Выжигаем тех, кто уже точно, отказ... точно откажется, выжигаем их огромными скидками. Если причина их продажи... Какие покупки... скидки вы даете им? На тот момент, когда мы только запускали, у нас были скидки 30, мы, по-моему, давали до 50. У нас маржа при 30-50. При скидке 30% маржа у вас маржа 50. Да. Соответственно, если мы даем 50, то есть мы снижаем скидку еще на 15. То есть mm -hmm. маржа 35. У нас очень высокий маржинальный бизнес, на этом бизнесе очень многие тестируют себя, как юные маркетологи, директологи и так далее. Когда мы это внедрили, мы увеличили продажи на 25% единоразово. И оказалось, что 25% тех, кто у нас не купил, была важна именно цена. Какие риски могут сработать, если мы открываем еще, сейчас инвестируем и открываем точку? Первый риск – это открытие точки в том месте, где она просто не работает так, как нам надо. Они обычно работают всегда, но может случиться так, что мы открыли и нет тех продаж, которые нам нужны. Не работает сам торговый центр, не приносит трафик необходимый для того, чтобы мы его конвертировали в продажу, либо и наша контекстная реклама, мы не можем сконвертировать туда дополнительный трафик. Такое у нас было два раза за последнее время. Мы открыли четыре инвесторских магазина, из четырех нам не понравилось, как работают два. Угу. Мы посвящались инвесторами, сказали, что, ребята, вот их стоит перевести на другое место, не терять время. Ушло на это неделя, неделя, может быть, на второй салон там чуть больше недели всего лишь, это разбор, разбор образцов, это переезд их на другую точку, до этого точка там другая ремонтируется, как-то да, там обои, перегородочки, все, перевозится освещение, перевозится в канцелярия, то есть все, все, что есть в магазине, спокойно переезжает одним днем угу. и собирается на новом месте, и новая точка. И, в принципе, магазин в рамках вот его срока существования он вечный. Точек в Москве в области достаточно. У нас не то что конкуренты, а игроки на рынке крупные имеют по 60-50 точек. Угу. У нас их 6. Мы цель открыть за 2020 год, дойти до 20. То есть у нас есть еще задел, чтобы перевозить эти точки. Как вы тестируете идеально. место прежде, чем ну, ну чтобы не попасть в? Вот, в такую ситуацию, что открыли и не пошло? Ну, первое, самое надежное, это все таки информация от других людей, от компаний, от конкурентов, от, то есть какая-то инсайдерская информация. Элементарно на собеседовании с человеком из другой компании ты выясняешь, как работала та или иная точка, он тебе с удовольствием все рассказывает. Наш директор по рознице работал где-то раньше в другой компании, у него были дилеры, эти дилеры работают по всем этим точкам. Мы эту информацию собираем, плюс, конечно же, мы смотрим локацию, чтобы мы географически… Открывали в разных местах Москвы. Потому что когда клиент заходит на сайт, а мы пускаем контекстную рекламу и немало, он видит на карте как бы, широкую карту. и может, мы, Нас можно найти там в любом, и на севере, на юге, на востоке, на mm -hmm. западе, и в области, и в городе. Кстати, сколько приносит вот точка Мебель Гуд, в которую мы сегодня как тайные покупатели ездили? Мебельград. Мебельград, да. Она работает 6 месяцев, в среднем у нее сейчас оборот миллион. 50 где-то угу. около миллиона 100 это это чисто все несезонные сезонные месяца собрали подозреваем что мебельград выйдет по году миллиона в полтора угу. а это это только по эконому точка прибыльная инвестора с нее получают уже возврат угу. какие которые перевезли там какие обороты сейчас пошли которые мы перевезли один за вот, две недели назад мы его перевезли третья неделя идет он сделал сразу полмиллиона за две с половиной недели. А это mm. только открылись. И сразу народ такой, оп, давайте мебель. Вне сезон. Риски еще какие ну, могут быть в данном бизнесе, но с точки зрения инвестора? Mm. Кроме того, что не работает ну, торговый точка, центр, да, Крыму, не конвертируется там, ну, порой понятно. контекстная реклама. Мы, когда открывали инвесторские магазины, мы закладывали сумму на рекламу в 4 раза больше, чем сейчас мы закладываем. Мы думали, что она будет конвертироваться, как раньше, на примере одного магазина. Немножко не срослось. Убавили, убавили рекламный бюджет. Это тоже риск. Скажи еще, пожалуйста, у вас сейчас получается там, 6 точек, вы планируете открывать еще 5, того 11. И каким образом вы контролируете, ну, во-первых, каждую из них и в целом полностью весь бизнес? Мы работаем в 1С, с момента открытия эконом-сегмента мы сразу завели 1С, потому что это артикул, каждый элемент, один фасад – это один артикул, там очень много SKU и цветовые гаммы и так далее, то есть все через 1С. Зашел клиент, вот вы сегодня к нам приехали с супругой, да? сразу менеджер вас начал консультировать, когда он начал вас консультировать и просчитывать уже цену, он вас создал в 1С и только после этого он может рассчитать uh -huh. есть если клиент сел за стол и начал хоть как-то диалог мы заводим его как лида в dнески плюс есть битрикс серым система она у нас используется для звонков наших лидов которые идут по рекламе они идут через кол-центр и там этот лид создается заявка либо это замер uh, как проходит твой день в принципе день структурирован не по тайм-менеджменту конечно пока я до этого не могу никогда идти. Спорт, семья, собак, работа. Вся работа в телефоне. Четко это среда, 12 часов дня, собрание руководителей здесь в офисе. Каждую неделю новая книжка на прочтение всем руководителям, каждую неделю новые планы, каждую неделю задачи, проверяем задачи той недели, то есть э, такими э, спринтами управляем компанией. В принципе, mm -hmm. все управление. То есть все максимально делегировано, в то же время мы всегда в курсе всех дел. Ватсап, группа в Ватсапе. Каждый салон ежедневно нам описывается WhatsApp о продаже. Кстати, тоже как элемент автоматизации и прозрачности бизнеса. А если бы можно было не работать, то чем бы ты занимался? Я бы занимался бы музыкой. Я бы пел, играл. А сейчас играешь, поешь? кравоки. Понятно. Сколько тратишь на себя в месяц? Сейчас я трачу на себя в месяц порядка... 200-300 тысяч рублей, mm -hmm. с учетом всех расходов. Ладно, спасибо большое тебе, Стас, за то, что поделился. Все так Приезжайте искренне, еще в гости. честно, да, рассказал. Ну, меня приглашают к вам работать на производство. Если ты пройдешь этапы обучения и тестирования. Итак, еще один важный этап, когда вы планируете куда-то инвестировать, изучать всю возможную информацию, которую вы можете получить. В данном случае нам удалось раздобыть контакт клиента-инвестора, который вложился в одну из точек, и мы сейчас ему позвоним для того, чтобы узнать, вообще доволен он этими инвестициями, как происходят дела, как работают с ним управляющие компании и так далее. Он сам из города Казань, если бы был была москва я бы с ним обязательно встретился но так как казань мы сейчас просто ему наберем Алло, николай да? здравствуйте меня алексей толкачев зовут ваш контакт дал станислав лебедев я вот сейчас рассматриваю инвестиции в мебельные салоны он сказал то что вы как раз инвестировали и хотел бы просто ну вот узнать насколько вообще довольны и ну там как сейчас что происходит у вас? Ребята хорошие, да, как бы я с ними хочу взаимодействовать, мне они нравятся, mm -hmm. свои обязательства выполняют. А, то, что касается прибыльности, как бы да, она есть, пока честно скажу, не совсем в том графике, который проговаривали, да, то есть, но э, у нас было смещение, изначально мы э, точку не сразу открыли, а где-то, наверное, месяца на полтора попозже от э, того, как мы проинвестировали, просто искали локацию хорошую. Сергей инвестиции еще не окупили, но динамика положительная есть. А, как бы, плохого там сказать не могу. Mm -hmm. А вообще по объемам, оборотам там сколько выходит? Просто мне они говорят что то, что где-то миллион-полтора будет выходить по году. Смотрите, у нас по обороту как раз где-то около миллиона и выходит. Были месяца, когда стартовые, мы только открылись, если не ошибаюсь, в феврале, наверное. В февраль э, было там 300 потом там, наверное, 700-800. Вот есть объем э, размещенных заказов, но не отгруженных. То есть э, в чем особенность? То, что подтвердилось в производстве, например, в апреле, э, сейчас уже в любом случае будет отгружаться, а то, что, например, подтверждалось там в мае, будет отгружаться там в августе, вот этот вот именно первичный момент инерции он mm -hmm. у нас, я думаю, У вас, получается, есть доступ, вы видите по вашей точке, сколько заказов каждый день, да, приходит? Мы по этому поводу обсуждали, чтобы это сделать, больше не таким образом происходит. То, что звоню станцию или говорю, как у нас там по магазину, допустим, uh -huh. 810. 10, он говорит, слушай, давай сейчас узнаю управляющий. Он звонит, он говорит, слушай, вот пока торговали, например, там на 300, там, uh -huh. да, я говорю, ладно, все, окей. То есть именно в режиме онлайн я цифры не вижу, но то, что к этому придем, я думаю, да, должны будем прийти. Uh -huh ну вот в принципе простой звонок позволяет вам соприкоснуться с разными частями бизнеса посмотреть глазами клиента инвестора и сформировать полную общую картину плюс ко всему дополнительно вы можете ну это часть нетворкинга да возможно мы в Какое-то время там пересечемся с Николаем, мы найдем еще какие-то а, новые интересные темы. Поэтому а, не стесняйтесь а, звонить, изучать продукт а, с разных а, ролей для того, чтобы сформировать общую картинку. Ну что ж, друзья, мы сегодня с вами провели достаточно насыщенный день. Важно понимать то, что инвестиции в бизнес это достаточно рискованная инвестиция, поэтому очень важно, если вы планируете куда-то инвестировать какие-то бизнесы очень важно выбирать ну настроить воронку до да, чтобы вы могли отбирать из множества проектов а дальше делать проверки этих проектов и проверку проектов вы можете делать вначале удаленно изучая это через интернет черпать информацию о бизнесе о соучредителях этого проекта и это дает вам возможность понять вообще насколько это инвестиционная возможность привлекательная и после того как вы это понимаете то дальше уже можно выезжать и тестировать все вживую как это делали мы сегодня с вами и вы были свидетелями нужно соприкасаться со всем с маркетингом с производством с продажами и таким образом вы видите где есть сильные стороны у бизнеса а где есть потенциальные возможности и если вы видите то что вы можете Присоединившись в этот бизнес своими компетенциями, деньгами или еще как-то Можете увеличить и сделать этот бизнес достаточно прибыльным То тогда это хорошая возможность для инвестирования Если вам интересно подключиться и инвестировать вместе с нами в данное направление Под этим видео будет ссылка Пройдите по ней, оставьте свои контактные данные Для того, чтобы получить дополнительную информацию И наша команда с вами свяжется